Ну Здесь вопрос такой многофакторный, но сразу скажу, что основной потребитель глюкозы – это, конечно, мозг. Но это в том случае, когда вы не землекоп и не молотобоец. Потому что еще второй потребитель основной глюкозы – это наша мускулатура. Потому что для АТФ, который используется мышцами, особенно при физической работе, очень много ее требуется. Глюкозы в мозге немного. Ее в среднем хватает на 6-7 минут, если отключить новые поступления глюкозы в мозг, потому что она очень быстро метаболизируется и используется нейронами. У нейронов практически нет никакого запаса с собой, но до 10 минут это предел. Но у нас в организме есть много источников глюкозы. Ну, во-первых, довольно много глюкозы в мускулатуре, потому что она использует, тоже требует большое количество глюкозы для накопления АТФ, аденозинтрифосфанной кислоты. Это один источник. Второй источник огромный – это у нас печень. До половины печени, а то бывает и побольше, это запасы гликогена печени который на самом деле расщепляясь дает молекулы глюкозы. То есть это тоже большое количество глюкозы в запасе, который очень легко метаболизируется. Как только э, вас там напугали козу или заставили мобилизоваться, гликоген печени начинает щепиться, и уровень сахара в крови повышается. Ну, поэтому там исследование диабетиков с помощью полосок в периферической крови, ну, делал достаточно... Такое небесспорное, поскольку глюкоза может быстро меняться за счет внутренних источников Но кроме этого у нас огромные запасы жира и внутреннего и подкожного у всех И он тоже чуть посложнее подольше, но тоже может метаболизироваться в глюкозу То есть глюкоза это у нас основной источник энергии в организме К сожалению, как-то сделать большой запас для мозга не получится Мозг – очень динамичная структура, требующая постоянного кровоснабжения и снабжения запасами новой глюкозы. Именно поэтому мы так целенаправленно и ищем глюкозу, и рецепторы для нее находятся на кончике языка. То есть, таким образом, к сожалению, могу сказать вам, что запастись внутри мозга глюкозы практически невозможно. Но у нас печень, жир внутренний подкожный – плюс небольшой ресурс в мускулатуре, дают нам достаточно устойчивую ситуацию в быстрых метаболических изменениях. Надо просто следить, чтобы все-таки пища содержала небольшое количество сахаров. Но их не надо переусердствовать, иначе возникнет такая вещь, как ожирение. Избыток откладывается в нашем горячо любимом гликогене и липидах подкожных или внутренних. На этом до свидания.